Итак, всем привет, на улице 16 декабря и мы находимся в Праге. Это то самое место, по-моему, куда я хотел попасть под рождественские каникулы очень давно. Взял семью, приехали в Прагу и вот уже Леха грызет рождественский пряник. Люш, как тебе прагать? Понятно Помимо того, что мы погуляем по Праге, покажем все достопримечательности, которые здесь есть, и как они подготовлены к Рождеству, мы еще попадем на несколько ярмарок, съездим в Германию, покажем, как там празднуют этот праздник. Возможно, посмотрим, как готовится глинтвин, как готовятся жареные колбаски немецкие, и расскажем все, сколько стоит, ну и, соответственно, покажем всю эту красоту. Такую крупненькую. Целую? Да, да. <связывая> <Серьезно>? <связывая> Нет, я целую не осидел. Держись Я. плотно. Вкусно тебе. что жалко лопать. Да, вкусно. Давай. А вот это начало или конец пражского моста? Я всегда знал, с какой стороны пражский мост начинается. В смысле, он мост и мост. Но он, с какой стороны он начинается? Отсюда или оттуда? Лех. А, понятно, пряником рот забит. Оттуда. не Пражский мост, мы живем с другой стороны, но будем обратно возвращаться, пройдемся по нему. Сейчас мы хотим дойти до Пражского Града, вот в эту сторону. Сегодня воскресенье, количество людей здесь, конечно, зашкаливает. В будние дни мы здесь тоже были, гуляли, ходили, но не столько людей было. и приехали гости из ближайших стран из германии приехали соответственно вчера мы были в германии большое количество людей было из праги но ну, вот так вот ребята путешествуют между вот, знаменитые чешские как они называются надо вспомнить и пол. у вас у меня э клубника в шоколаде а у него ванильный но все равно с клубникой. и как это называется как, как это вафлика называется местные такси 100 евро раз покатает по городу вот так по дороге, пока дойдем до нужного места, поедим и обратно пойдем, судебуде, да. на пешую прогулку. Мало очень вкусно, это платно. Грегор местный напиток, называется сварный вино. Скорее всего, это просто горячее вино с какими-то добавлениями. Очень вкусная вещь, слабоалкогольный напиток. Его здесь пьют все. Вкусно? То есть вот на таких вот маленьких ярмарочках, где бы только э, в любом месте, где есть торговля, всегда продается такой напиток. Стоит недорого, 60 трон. 60 трон, а наши деньги примерно 180 рублей. Ну, очень вкусно. Чешки, трамвайчики. Билеты, по сути, как бы в Москве делятся на категории пол времени. Стоимость полчасового проезда, что и 24 кроны. Продается на всех фактически остановках билеты или в метро. Они едины. Крутой подъем к старому городу. Или как правильно называется. Прагский град. И что типа нашего Кремля. Но дойти нужно. Горка такая, не шуточно. <решно> а то что позже? we're a the are Что ты кушаешь, Леша? Шоколад? Ничего себе! Так шоколада там! О, Леха! Соответственно, какой вечер в Праге может закончиться без хорошего ресторана, без хорошей прадской еды. Сейчас мы находимся в ресторане «Пушкин». Но мы не первый раз в Праге, мы знаем его очень хорошо. И заказали традиционную чешскую еду. Это запеченное колено Ну и, соответственно, темное пиво. Всем очень рекомендую этот ресторан, находится он недалеко от калового моста. Обязательно зайдите сюда и самое главное, ребята, здесь в два раза дешевле, чем в других ресторанах, находящихся ближе к площади. Это я вам гарантирую. К примеру, это колено, стоимость 320 мкм, куда дальше вам будет стоить 500-550 поэтому запомните ресторан Пушкин.